Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. С вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Поступает много вопросов, и вообще эта тема сейчас скоро будет актуальна, потому что весна, к лету ближе. Поговорим мы о эктопаразитах. Те, которые живут и питаются на коже, то есть блохи, вши, клещи. Вот чаще всего вы спрашиваете о блохах, но и сейчас скоро сезон и про клещей. Тоже поднимается вопрос. Но ну, этот вопрос, на этот вопрос мы уже отвечали неоднократно. Посмотрите наши предыдущие записи, поищите в Ютубе, там все найдете, это я вам гарантирую и обещаю. Бороться с ними Легко. Есть сейчас огромный арсенал антигельминтиков и противопаразитарных средств в зоомагазинах. Называть я их не буду, потому что их превеликое множество. Вы их лучше меня знаете. Адвокаты, инспекторы. Те препараты есть системного действия, есть контактного действия. Есть препараты, которые применяются на холку от затылка до лопаток. Единственное, что я могу вам Посоветовать и сказать, чтобы вы, когда будете применять эти препараты, не просто вот на шерсть налили и налили струечкой, ручейком, дорожкой, нет, а нужно шерсть раздвинуть, и чтобы препарат попал непосредственно на кожу. Затылок, лопатки и вот этот вот на шею сюда вот промежуток пространства значит, от затылка до лопаток шерсть раздвинули, кожа, кап-кап-кап, еще, кап-кап-кап, еще и дальше, дальше, дальше. И дозу, которая необходима по весу, по возрасту, вот, прокапали. Вот. Еще ремарочка небольшая, не сколько ремарочка, сколько ну, тоже очень много и долго, и часто спрашивают, вот есть ли какая-то вакцина, есть ли какая-то профилактика, есть ли такое, чтобы вот не было клещей, именно чтобы клещ, как вот обезопасить животного от клещей. Вы знаете, ну, если есть вакцины против вирусных заболеваний, вирусы интерит, гепатит, чума, альпсиспиров, бешенство, вот эти вот, то сделав вакцину, вырабатывается стойкий напряженный иммунитет, и животные не болеют. Все нормально, все хорошо. Вот. А чтобы, вот есть ли такой препарат, вы спрашиваете, Прямо на спрашиваете, и многое часто. Есть ли такой препарат, который нужно ввести, и чтобы вот не было клещей? Ну, знаете, однозначно ответить на этот вопрос тоже сложно. Если вы перед весной или к весне весной будете глистовать животное, глистовать животное нужно три раза в год, каждые 4 месяца. Мы тоже говорили, тоже есть в наших старых записях, в прежних записях есть деглементизация, когда и как. Вот. Если вы введете такой препарат, как... Ивермек, новый МЭК, вот эти ивермектинового ряда антигельминтики, то этот препарат действует как на экта, так и на эндопаразитов. То есть он бьет в шей блох, клещей, вот, и бьет внутренних паразитов, скажем так. И то какое-то время, если уж так, пик заражения, если перед пиком заражения, поражения клещами вы сделаете этот препарат, то есть вероятность, ну, обезопасит он. Вот. Но действие его э, против клещей, как бы спрофилактировать, не очень-то сильно известно. Если, допустим, уже есть клещи, и его ввести, все, все клещи погибают, это гарантия, он бьет 100%. А чтобы спрофилактировать, э, допустим, ну вот ввели его, вот, собачка, кошечка, условно чистый нет ни клещей, ни блох, ни вшей Вы ввели, все, и тут сезон клещей клещи нападают, кусают и погибают а сколько этот промежуток времени длится? ну до двух недель, до десяти дней может он в организме быть и действие свое оказывать а если какие паразиты есть внутренние то он действует на них, значит, антипаразитарно, убивает все, до свидания всего вам наилучшего, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, с удовольствием будем работать с вами и будем отвечать на ваши вопросы.